Даже не верится, что здесь столько много человеческой трагедии. Мне нужна Европа. Есть такой ферс в Москве. Салам алейкум. Валяйкум, салам. Новенький? Обустроился? Пока назначили инструктором в школе. Булат. Барон никаких шансов не ни жить, не работать на моей земле. Хотел спросить, а кто тут занимается привозом женщин? И что? Всех девушек, которые сюда приезжают, вербышный? Да, конечно! Вот, смотри. Он наш сотрудник. Коля его помнит. Ну, конечно, помню. Сюда не барон. Готовься, поедешь в тему. Я со многими должен встретиться, дорогая. Но ты же прекрасно знаешь, что в моем деле нужно быть очень внимательным при выборе людей. Вот уж говорят, да? Хочешь смешить Бога, расскажи ему о своих планах.